Представляем вам историю настоящего успеха, крутой бизнес, созданный в гараже своими руками. В 90-х годах прошлого века в городе Братск мной был собран механический роботизированный станок по штамповке листового металла на двойных штампах, без направляющих колонн. Этот станок находился на высоком изобретательном уровне и позволил изготавливать в больших количествах и с высокой точностью мебельные уголки и подвесы которые продавались по 25 копеек за штуку. Но создатель этого бизнеса не останавливался на этом и начал производить и другие товары, такие как оконные уголки, набойки для обуви, ошейники для собак, шайбы и прочие изделия. Благодаря высокой производительности станка и качеству продукции, он начал поставлять свою продукцию в крупные города. За два рабочих дня создатель этого бизнеса зарабатывал на покупку «Жигулей» за 8000 рублей. И это только начало его пути к успеху. Сегодня он является изобретателем и основателем завода «Авадар» в Санкт-Петербурге Павлов Александр Игоревич. Талант, умение и настойчивость могут привести вас к большим успехам в бизнесе, даже в самые трудные времена. Посмотрите его историю на нашем канале на YouTube и вдохновитесь на создание своего крутого бизнеса.